12 золотых правил Рокфеллера. Джон написал в 1908 году книгу под названием «Мемуары». В ней он рассказал о своем жизненном пути, истории успеха, как разбогатеть, а также описал этические и моральные принципы, по которым он жил. Итак, рассмотрим детальнее его основные правила. По возможности нужно как можно больше работать на себя, потому что слово «работа» произошло от слова «раб», и будучи рабом чужих целей, ты никогда не заработаешь много. Никогда нельзя забывать об экономии и разумном ведении бюджета. Если можно приобрести товар со скидкой или оптом, лучше так и сделать. Бизнес нужно иметь в любом случае, и чем меньше у тебя денег, тем быстрее нужно открывать свое собственное дело. Сначала можно и с партнером, главное не терять времени. Для большого богатства нужно обязательно иметь пассивный доход. Если ты получишь источник такого дохода, станешь инвестором, то можно будет наслаждаться жизнью бесконечно. Нужно ставить перед собой большие цели, зарабатывать в месяц как минимум 50 тысяч долларов. Именно такую сумму тратят миллионеры ежемесячно. Нужно много общаться и всегда быть доброжелательным, потому что люди приносят деньги. Нужно окружать себя успешными людьми, которые будут мотивировать на успех. А у бедных людей психология бедности, и им никогда не достичь успеха, и вместе с собой они будут тянуть и остальных. Нельзя откладывать первый шаг и нельзя придумывать себе оправданий. Нужно быть ответственным за свою жизнь на все 100%. Нужно интересоваться и изучать биографии и мысли успешных людей, ставить их себе в пример для достижения успеха. Никогда нельзя переставать мечтать, ведь без мечты не будет и цели, от которой нельзя отходить ни на шаг. Без мечты человек начинает умирать. Нужно от чистого сердца помогать людям, и именно тем, кому ты действительно хочешь помочь. Рокфеллер всегда отдавал 10% своей прибыли. Это прекрасная возможность творить добрые дела. Нужно заниматься своим любимым делом, которое приносит тебе деньги и удовлетворение жизнью. Это правила, позволяющие достичь не только хорошего финансового положения, но и успешной и радостной жизни. Они очень полезны для всех. Конечно, некоторые могут с ними не согласиться и придумывать различные отговорки. Я надеюсь, что вам помогут эти правила в достижении ваших целей.